Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, я Наташа, а это Василиса Даванко! Привет! Всем, ребяточки! Она еще не знает, что ее сегодня ждет. Да, а я вы жду. уже знаете. Короче, мы снова с тобой сегодня рисуем. Я думаю, это что я ты поняла, догадалась, да. да. Mm -hmm. Но сегодня мы с тобой рисуем вслепую. У меня будет коробка, которую мы еще доставим. Засовываем туда руки, щупаем и на ощупь должны нарисовать. Я думала, неприличные картинки рисуем. Хорошая, кстати, не надо. Я Немного специалист по да, приличным картинкам А еще, кстати, тот, кто лучше нарисует, тот забирает то, что мы рисовали А там съедобное что-то? Там разное Или айпад? Там все разное Айпад меня денег нет, чтобы дарить такие подарки, извини В общем, давайте играть, давайте начинать Давай, готово, первый раунд Суй Все, сова. Ой ты забрала. Тихо, вот, вот, вот. Это какая-то фигурка. Динозавр, какой-то конь. Да, блин. Это конь. Да, это реально конь. Но теперь нам нужно его с тобой нарисовать и попытаться угадать, какие там задействованы цвета. Цвета? Конечно, ты что думал? просто. я думал черный. Ой, он упал, Вообще-то это похоже на единорогов. Я не умею рисовать коней. Мой конь выглядит вот так. Если кони выглядят именно так, то... Жди, я чуть помочь стараюсь. Фига ты время. Да, вообще, смотри, у него одна нога, короче, другой хулибовок. Так, ноги разной длины Ну просто мне кажется так логично Типа та нога, которая дальше, она короче У меня просто конь, красивый такой конь Мне кажется, я все очень круто делаю Мой рисунок готов Ну мой тоже, короче, мне показалось, Хорошо. что это единорог ну, Потому что там какие-то крылья на спине Вот я рог не нащупала, но там какие-то крылья по-любому были А мне это кажется, что обычная ложь. Вот так она выглядит Там что-то сверху такое, то что меня смутило Единорог! Нет! Я знаю! Конечно! Но он еще голубой! Он мятный, он цвета Тифани. Тут я думаю, что бесспорно ты забираешь, что единорог в себе. Ну потому что, блин, у меня просто обычный конь. А у тебя он ты, угадала, что действительно единорог. Поздравляю! Неплохое шоу, скажу я вам. того ко второму раунду. Да. Я чувствую, ты вошла. О, привет! Ладно, щупа, потом буду еще пути. Что это? Это резиновое большое. А, да ладно. О, я знаю, что это. Серьезно? Я реально знаю, что это. У меня аж прям это рыба... третий глаз раскрылся. Это рыба не скажу. Я, может, хочу себе забрать такую штучку. У меня реально раскрылся третий глаз. Я даже тебе не буду показывать, что это. Это Dragon Блин, как ты? Вот ты засранка. Могла бы не говорить, но я знала, что это он. Я правда не знаю, как его нарисовать, но, наверное, его можно нарисовать как шишку. А как мы его будем делить? Типа тот, кто лучше, теперь да, нарисует. Да, как и в правилах, и было изначально. У почему-то только один цвет сегодня, розовый Мой фрукт выглядит вот, вот так Ой, тебя красивенько Я старалась нарисовать шишку, всю жизнь рисовала шишки ты Должно что-то знать сейчас Так, короче, ну у нас, по-моему, одинаково Ну да, мне кажется, очень сложно определить будет Ну ты выбирай, ты единственный беспристрастный здесь А то вообще, да, что-то другое такое. Фрук, давай, давай мы достанем. его, короче, достанем и посмотрим. Сами Может, решим, форму, да. форму, вот смотри. Он более такой кривой, да? Вон кривой. У меня вот с кривинкой. Короче, просто я не люблю драгоншрук. Ты изначально его хотела, как только прикоснулась. Поэтому, мне кажется, в этом раунде можно уступить вообще с удовольствием. У меня есть фрукт. Че, шупаем? Третий раунд. Готово. За... Забузгать опять твоя рука. О, о, что это за... А, я понял! Я хотела сказать, что это за сиська, но потом я поняла, что это такое. Блин, это очень крутая фигня. Ну, я хочу, чтобы она. Ой, я что-то сломала. Я хочу, чтобы она выглядела. Блин, а у меня есть серый. Ну ладно, у меня будет черный. Короче, я буду рисовать. Это какая-то штука для дома. Просто эта штука, если эта штука для дома, то я не знаю, что это. Блин, я теперь не знаю, нужна ли мне эта штука вообще. Но, видимо, нужна. Это увеличитель груди. Рисуй, как видишь, рисуй, как видишь. Я уже рисую. Но, блин, если я выиграю, то я не знаю, что буду делать с этой фигней, потому что зачем она мне? Чтобы это не было. И покажу, давай. Это походу Вантус, который туалет прочищает а ну, вот так не тоже так показалось? Если там какашки, ну это было. Ну он короткий для вантуза, кстати. А, Ни хрена себе, да ладно! Я думала, он красный, а он черный. Нет. Нифига. Ну, ты выиграла. Я тебя поздравляю! Хорошо! Что это? Это Вантус. Да нет, это не Вантус. Это Вантус. Вот Вантус. Вантус написано: Вантус. Это мини-вантус. Я клею. Что вот так, типа, такая раз, ты всунула, такая. Раковину. И отсасываешь Очень полезная, Поздравляю, я ты цвет угадала Я думала, что она красненькая Блин, я почти выиграла От души, ребята У у тебя призы? Мне птаки. такие У меня просто хорошая, тактильная Что у нас, четвертый раунд Готово? Да Это мягкое что Антистресс, что да ладно, да нет фу. Ну блин, а я даже не знаю, как ее нарисовать Но обычно она должна быть Ну такая, типа, из разряда Но я уже поняла, что это Пошел да, запах Какую-то мохнатку я нарисовала Которую я планировала сделать в 20 лет Вот, у меня не... бритый лобок Или не... Нет, не бритый лобок Сильная У меня сладкая вата Я ничего не знаю насчет лобков но... а У меня сладкая вата Я пыталась нарисовать сладкую вату, но получился Какой-то не небритый лобок Тебе придется это есть, ты же понимаешь? Да. Это сладковато, да. Блин, я хочу, чтобы ее облапали со всех сторон. О, сладковато, спасибо. Это реально приятно. Вот это я люблю. Суем. Суем. Подожди, ну это это А? Да ладно, я mm -hmm. очень сильно mm -hmm. это хочу mm -hmm. Я очень сильно это хочу Мне кажется, оно опять какое-то такое У нас реально сегодня преобладает розовый и черный Короче, это, при... это по-любому просто Красиво, ну Ну тут сейчас вопрос, будет, кто с цветом угадал Но я думаю, что никто просто, возможно нет, у тебя черный ободок, а у меня фиолетовый ободок. Фига. Блин, да я тоже так нарисовал. Да? В смысле? Ты не нарисовала усики, а я нарисовала усики, пропуск в трусики. Все, у меня это выглядит вот так. Это наушники с кошечкой. Да, я тоже так думаю. У нас просто коллективный разум. Один на двоих. Один на двоих. Умни. <зв Creofo> <Broadly> это у, тебя, у тебя есть черный цвет, поэтому ты выиграла. У меня черного не вообще. Это вообще не кот. Почему мы видели с тобой кота? Ну, потому что, мне кажется, намного распространеннее ушки с кошечкой, чем ну, ушки кажется, с собакой. Мне кажется, в этом раунде никто не выиграл. понимаешь, просто когда ты надеваешь ушки с кошечкой, ты такая мр кошечка. А когда ты надеваешь ушки с собакой, ты собака сутула. Ну, хрень какая кто делает ушки с собакой, я не понимаю. Спасибо, не овчарка-то. я думаю, что реально здесь никто не выиграл. У тебя черный. Но мы нарисовали кота, а это собака, это вообще не одно и то же, так что никто не получит эти наушники. Набирай, Денис, свои наушники, собака. Надо кочков было покупать. Не понимаю вообще, чем ты думал? Какой насчет ты, кстати? Ну, один. У тебя три? Да. Нифига, ты, нифига, 3. ты рисовашка. А все. Обнимашка. То есть получается уже Нормально победитель Нормально Вообще. Ну ладно, у нас. пришла, увидела. У нас да? тогда суперприз есть. Супер ты можешь его забрать, либо его заберу я последний раунд. Суем. Серьезно. <laughs> что это? <laughs> ну, короче, ну это по-любому это гурец. Как пахнет-то вкусно. Пахнет тем самым. Прометчиво было класть продолговатые предметы. Я нарисовала. Ты не старалась, видимо. В ну, смысле? Я очень старалась, очень похожа. Я даже усики нарисовала. И правда похожа, блин. Подожди, я ускорюсь. Она реально воняет. Она вкусненько Я смотрю, ты очень прям стараешься ее забрать себе. Достаю? Никто, кстати, с усиками никакими не угадал, никаких усиков. И что делать, но как теперь определиться, кто выиграл? Типа, у меня есть усики, но в реале усиков нет. У меня зеленая штука, Я нарисовала, наверное, ракета видна, а ты все-таки обрубила ее вот тут. Возможно, хотя я не думала об этом, конечно. Так что надо. Мне кажется, мы можем на двоих поделить с тобой. Это сюрприз. Я могу просто Который мы полапали. она очень вкусно. Я не знаю, почему я действительно приехала голодный. Спасибо, сахарная вата. Мы поделим пополам сейчас на самом деле она уже сейчас линейку принесет Денис мы отмерим сантиметры порежем так поровну порежем вот такое вот получилось видео по результатам победила у нас Василиса она победитель король этой игры забрала просто все все подарки два единорог три вопрос что ты будешь делать с этими призами так сахарный ват я съем это я вот да Вантус он даже не как элемент декора не очень все просело. В этом дизайне плохо все, примерно. От назначения... Я знаю, да. это шапочка для да, душа. это для того, чтобы меня не украли инопланетяне. Тоже я, я вот здесь вот фольгу намотаю, и они не смогут читать мои мысли, понимаешь? Да? Спасибо, что пришла. Подписывайтесь на канал Василиса. подписывайтесь на мой канал, поддерживайте нас лайками, а мы с вами уже очень скоро увидимся. Пока!